Привет! На связи МК. Ты сейчас пытаешься перевернуть свой смартфон или монитор? А еще у тебя мел на спине. Сегодня день шуток, 1 апреля. Думаю, по названию вы уже догадались, мы подкинем вам идеи с компьютерными розыгрышами. потрепать коллегам и друзьям и так расшатанные нервы. От простейшего по типу перевода системы на болгарский язык, как импортную кока-колу, до более извращенного, сделать ПК вечно задумчивым или включить постоянные обновления. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Поехали! И начнем, пожалуй, с самой глупой шутки, которой я уже воспользовался. Переворот экрана. Некоторые пользователи крепят монитор горизонтально или даже вверх тормашками, поэтому в Windows есть легкий способ перевернуть изображение. Для этого зайдите в параметры, система, дисплей и выберите нужную ориентацию. Книжную для переворота на 90 градусов или альбомную, перевернутую на 180. Казалось бы, вернуть все назад очень просто, но не тут-то было. Мышка тоже переворачивается и управление становится очень неудобным, так что жертве, разбираясь в проблеме, придется сдавать задом. И еще можно всего тремя клавишами включить режим Black Minimal Hacker, он же высокой контрастности. Просто нажмите Shift Alt и Print. Если у человека все в порядке со зрением, от такой черной шутки он слегка взбодрится. Но для вас это слишком просто. Давайте поймаем человека на рутинных задачах. Все мы пользуемся ярлыками и привыкли, что они открывают именно ту программу, которая написана и нарисована на нем. Однако система позволяет легко сменить .exe файл, который ярлык будет открывать. Для этого сначала нужно скопировать путь к подменной программе. Сделать это несложно. Переходим в папку, куда она установлена, зажимаем Shift. После чего нажимаем правой кнопкой мыши на нужный экзе и выбираем опцию «Копировать». Возвращаемся к ярлыку, нажимаем на него правой кнопкой мыши, переходим в свойства и вставляем скопированный путь в графу «Объект». Если слишком умная система подтянула еще и значок подменной программы, в свойствах ярлыка нажимаем на «Сменить значок», жмем «Обзор» Переходим в расположение первоначальной программы и выбираем ее Excel. Теперь ярлык Dota отправляет нас в 3D-планетарий, а вместо Word а запускается LibreOffice. Пускай привыкает. Но что больше всего бесит при работе с компьютером? когда он задумывается. Так что крутящееся колесико рядом с указателем мыши уже давно воспринимается негативно. И этим можно воспользоваться для розыгрыша. Windows позволяет кастомизировать значки мыши как угодно, так что можно легко заменить обычную стрелочку на колесико. Для этого открываем панель управления, заходим в раздел «Мышь», перейдем во вкладку «Указатели», выберем основной режим и нажимаем на кнопку «Обзор». Теперь из представленных значков выбираем любой задумчивый и сохраняем изменения. Вуаля! Система постоянно чем-то занята. И даже опытный никейщик может потратить не один час на поиск источника проблемы, если не знает, что вы тут вздумали шутить шутки. Мышка это вообще кладезь пранков. В настройках мыши на вкладке параметры указателя можно отключить галку с повышенной точностью и слегка поменять скорость. Ладно. Вы же знаете болгарский, посмотрите внимательно на систему, все ведь знакомо, вы знаете болгарский, буквы вроде такие же, но что-то не складывается. Сделать релокацию можно через параметры Windows, где поменять русский язык системы и раскладку на болгарскую. Заходим в настройки времени языка, выбираем вкладку язык, нажимаем на русский, параметры. И добавляем болгарскую раскладку в приоритете и скачиваем болгарский язык для системы, поставив галочку «Сделать основной». Юмор в том, что человек может даже не сразу понять, что он теперь русский, а компьютер его не совсем понимает. Клавиатура-то сломалась, потому что раскладка не та, а рестартивание не помогает вернуть работен плод в рабочий стол. Тут можно комбинировать, например, поставить только болгарский язык на систему и не ставить раскладку, либо поставить болгарскую раскладку и человек, переключая язык, будет не понимать в чем тут дело. Если пранки выше кажутся вам сложными, есть старый простой способ разыграть любителя иметь ярлыки на рабочем столе. Делаем через print Screen скриншот экрана, не забываем предварительно увести мышку в угол. Ставим его на рабочий стол как обои и после этого удаляем все ярлыки, потом если что можно будет их все восстановить из корзины. Теперь все выглядит как обычно, но почему-то ярлыки не нажимаются, а перезагрузка не помогает. Кастомизация Windows это не только удобство настройки под себя, но и раздолье для розыгрышей. Кроме смены раскладки и указателя мыши, можно поменять и системные звуки. Кликаем правой кнопкой по системному значку громкости и выбираем опцию звуки. Дальше находим интересующий нас звук, например уведомлений, Нажимаем на обзор и меняем его на любой другой. Трек должен быть в формате вафф, их легко найти в интернете. Подборочку знакомых вам звуков я оставлю в описании. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Среди пранков есть и полезные лайфхаки. Надоело работать, хочется сделать перерыв, фейковое окно обновлений спешит на помощь. На сайте fakeupdate.net можно выбрать нужную версию Windows, после чего перевести браузер в полноэкранный режим нажатием на кнопку F11. Все будет выглядеть так, будто компьютер в очередной раз решил обновиться, и вы тут совсем ни при чем и можете пока расслабиться. Как это можно использовать для розыгрыша, думаю объяснять не нужно. Есть и другие полноэкранные пранки, например вывод фейкового синего экрана смерти, и да, 103 процента это не баг, это фича. Все мы частенько пользуемся автозаменой на смартфонах, но не все знают, что она есть, например, в десктопном Word или в документах Google, так что не все сразу же догадаются почему их привет превращается в привет. Проделать шалость несложно. В Word переходим в параметры, правописание и выбираем параметры автозамены, после чего в левую графу вписываем слово, которое хотим заменить, а в правую на что хотим заменить, не забываем нажать на кнопку добавить. В документах Google тоже все просто, нажимаем на «Инструменты», «Настройки», выбираем вкладку «Замены» и аналогично вводим, что хотим заменять. Есть и достаточно сложные розыгрыши, например, с планировщиком задач. Эта утилита позволяет в нужное время с нужными параметрами запускать сценарий и софт. И это просто раздолье для разнообразных пранков. Самый простой — это запустить игру или другую стороннюю программу в середине рабочего дня. Проделать это просто. Открываем планировщик задач, создаем новую задачу, в триггерах указываем, когда она должна выполняться, в действиях, какую программу запускать. Разумеется, при желании можно настроить пранк куда гибче и, конечно, созданную таким образом задачу можно легко удалить. Ну и более технически сложный пранк, для которого понадобится беспроводная мышь или клавиатура. Небольшой USB-передатчик на задней панели корпуса мало кто заметит, и при этом Windows позволяет без проблем подключать несколько клава-мышей. Ну а дальше остается незаметно играть роль компьютерного полтергейста. Надеюсь, после этих шуток никто не пострадает. А также жду в комментариях ваши идеи и истории компьютерных розыгрышей, а также в нашем телеграм-канале. 40 тысяч подписчиков не дадут соврать, там каждый день есть что почитать. Ссылочка будет в описании. Выдержитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Сеанс связи окончен. Пока.